Ring string – это первая в мире картина нитями, которую вы соберете своими руками из любой вашей фотографии. Наслаждайтесь процессом, который продуман со всей любовью и вниманием к каждой детали. Почувствуйте себя творцом и художником шедевра, передавая собственную индивидуальность и видение. В комплекте есть все необходимое – мононить и крепление для нее, подставка для телефона, инструкция, полотно для сборки. Чтобы процесс был более удобным, упаковка трансформируется в мольберт. Все, что остается сделать – закрепить нить над полотном, отсканировать QR-код из инструкции и загрузить фото. Все, можно приступать. В интерактивной инструкции вас будет сопровождать голосовой помощник, записанный профессиональными дикторами. А чтобы процесс был медитативным, на фоне будет звучать расслабляющая музыка или звуки природы на ваш выбор. Картина создается единой непрерывной нитью, вырисовывая очертания вашей фотографии шаг за шагом, выделяя деталь за деталью. Наслаждайтесь процессом, который продуман со всей любовью и вниманием к каждой детали. Созданная вашими руками картина гармонично впишется в любой интерьер и будет стильно смотреться за счет баланса черного и белого цветов, а ваше собственное изображение будет вызывать удивление и восхищение гостей.